Всем привет! Вы смотрите словарик блокчайника на канале криптовалютной биржи CoinGalaxy. Take Profit – отложенный ордер, привязанный к ордеру на покупку или продажу, или к рыночному ордеру – с помощью отложенного ордера Take Profit сделка автоматически закрывается при достижении ценой определенного уровня, выставленного трейдером в заявке. Особенностью ордера Take Profit, как и любого другого отложенного ордера, является то, что цена исполнения всегда строго фиксирована и не может измениться из-за проскальзывания, так как в случае использования отложенного ордера сделка закрывается биржей при достижении определенного уровня прибыли. Выставляется, как правило, в точках, определенных конкретной торговой системой, является одним из двух основных типов отложенных ордеров, по аналогии с ордером Stop Loss – ордером, ограничивающим убыток трейдера.